Интересные факты обо всем на свете. Здравствуйте! В эфире Калейдоскоп! В этом выпуске я расскажу об Останкинской телебашне. Проект Останкинской телебашни за одну ночь придумал архитектор Николай Никитин. В его проекте было 4 опоры, но в итоге было решено поставить 10. Лифты в Останкинской телебашне перемещаются со скоростью 7 метров в секунду. Это примерно 25 километров в час. Музыка. Каждый год в башню попадает приблизительно 50 молний, поэтому она оборудована защитой от повреждения стихиями. Музыка. Внутри телевашни, в верхней части здания, находится трехэтажный вращающийся ресторан «Седьмое небо». Останкинская телевашня раньше называлась «Общесоюзная радиотелевизионная передающая станция». Она расположена в Останкинском районе Москвы. Высота здания составляет 540 метров, 15 по высоте сооружение из когда-либо существовавших а также высочайшее сооружение в Европе. На этом выпуск подошел к концу, но мы обязательно встретимся в следующих выпусках. До новых встреч! Так. высота башни э, 540 метров. Высота 20-этажного дома 64 метра. Получается, что Останкинская башня, как 8,5 домов или 170 этажей, ничего себе!